Психология отношений. Похвала или комплимент? Что лучше? Совет психолога. Всем привет, меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Давайте поговорим про отношения. Романтические отношения, сексуальные отношения, отношения с детьми, отношения с близкими, отношения на работе и такой важной вещи, как комплимент. Есть комплимент, а есть похвала. В чем разница, когда использовать одно, когда использовать другое, с кем правильно использовать комплимент, а с кем похвалу и почему? Давайте разберемся. Я хочу поделиться своей историей. Недавно я на Фейсбуке поставила видео и получила очень много комментариев от друзей, от коллег, от родственников, и некоторые комментарии меня воодушевили, я чувствовала себя классно, мне было приятно, а некоторые комментарии, они как будто бы были какие-то странные, и эти комментарии звучали так, умничка, молодчинка, молодец, отлично, и я стала думать, блин, ну вроде бы красивые слова, приятные слова, но почему я себя так чувствую, почему слова умничка, молодец, они вызывают какое-то непонятное чувство. И я начала разбираться. Давайте разберемся, теперь мы вместе. Итак, когда человек говорит такие слова, как «умница», «хорошо», «молодец», «молодчинка», это значит, что человек хвалит или он оценивает вашу работу по-другому. То есть, если вы что-то сделали, и ваш друг говорит вам он «хорошо», «плохо», «умничка», «молодец», это значит, что человек как будто бы встает немножко над вами, а вас опускает вниз потому что кто может хвалить хвалить может тот кто умнее старше мудрее или у него больше опыта и если это вам говорит ваш друг или это вам говорит ваш коллега или это вам говорит а, ваш партнер то в этот момент человек а, вы будете чувствовать себя немножко странно потому что а, вы хотите чтобы вами восхищались а вас, получается, оценивают, а, когда можно оценивать. То есть есть случаи, безусловно, когда нужно и можно оценивать. Например, в отношениях с детьми. Для детей очень важно слышать оценку от родителей, очень важно слышать оценку от бабушек, дедушек, от взрослых, от учителей. Почему? Потому что ребенок строит свою самооценку, мнение о себе, на основании того, что говорят родители. И родители должны говорить, молодец, умница, молодец, хороший мальчик, хорошая девочка. Но когда человек вырастает, то в этом случае оценку может давать либо учитель, если вы где-то учитесь, либо может быть ваш босс, ваш начальник на работе. Когда вы сделали проект, начальник говорит, Петрович, отличная работа, классно сделал, тогда похвала, она воспринимается хорошо, правильно, и она вообще нужна. То есть, когда вам говорят, блин, ребята, молодцы, или когда хвалят, например, команду на работе, говорит, молодцы, ребята, классно сделали, классный проект, продвинули всем, всем пятерки условно, всем бонус, всем зарплата, всем дополнительные премии. Когда же вы в личных отношениях, то похвала, она воспринимается... Не то чтобы негативно, но не так приятно, как восхищение. И очень часто вот эта вот э, позиция, что как будто бы вас принизили, хоть вам и сказали, что вы молодец, но по сути вас принизили, потому что кто-то пришел, и сказал, и оценил вашу работу. Этот кто-то может быть на самом деле нисколько не выше, ни ниже вас. Этот кто-то, возможно, на одном уровне с вами. Но как только он вас оценивает, таким образом он сразу опускает вас, опускает вашу значимость. И, конечно, когда вы разговариваете с человеком лицом к лицу, когда вы разговариваете с человеком по телефону, вы можете использовать похвалу, но с интонацией восхищения, например, вы с подругами общаетесь и говорите, слушай, Машка, ну ты молодец, ну ты даешь, нифига себе ты так сделала, вау, ты где такого набралась, слушай, научи, расскажи, как? Тогда вы восхищаетесь человеком. Или часто в разговоре у мужчин там, блин, Серега, молодец, правильно ты сделал, вообще все там, зарулил, все классно, здесь нет оценки. Но это вы можете а, использовать интонацию свою, чтобы а, как бы похвалу перевести в восхищение. Но если вы пишете сообщение на телефоне, если вы пишете комментарии в интернете, в фейсбуке, вконтакте, на ютубе, или вы пишете имейл, то здесь а, очень сложно, даже практически невозможно передать интонацию. И поэтому а, большой шанс, что человек прочитает и не поймет, что это, была, что это было восхищение. То есть, как правило, человек, когда читает, вы не знаете, в каком он настроении, вы не знаете, что происходит. Может быть, человек устал, может быть, человек разозлился, может быть, а, у человека хорошее настроение, может быть, плохое. Вы не знаете. Поэтому здесь очень большой шанс, что человек может воспринять это не так, как вы хотели передать. Поэтому в отношениях с вашими близкими, в отношениях на работе, с коллегами, в отношениях с друзьями, в отношениях с соседями, с людьми, которых вы любите, цените и просто с людьми, которые не являются вашими детьми, не являются вашими учениками, не являются вашими подчиненными используйте восхищение вместо похвалы. Четыре лучших комплимента для мужчины, четыре лучших комплимента для женщины Ссылки будут под этим видео, как говорить комплименты, что говорить, обязательно посмотрите. А сейчас пошлите это видео своим друзьям, поделитесь им своими ВКонтакте, в Фейсбуке. И спасибо вам за то, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.